приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова и сегодня мы с вами поговорим о новинках из каталога номер один компании oriflame конечно в каталоге представлено много интересных предложений но мы будем говорить о, новом, о новой коллекции для ухода за ногтями и в эту коллекцию входят жидкость для снятия лака масло для ногтей и кутикулы ночная маска для ногтей и укрепляющее покрытие и есть интересное предложение если заказать два из трех продуктов со страницы 135 то есть масло маску или укрепляющее покрытие то жидкость для бережного снятия лака идет в подарок отличное предложение и сегодня мы с вами рассмотрим два продукта их мне прислали на обзор как официальному обозревателю компании oriflame ночная маска для ногтей и масло для ногтей и кутикулы попробуем все расскажу как правильно пользоваться и покажу их в деле приступаем к просмотру итак сначала расскажу вам про ночную маску серия называется expert care ночная маска содержит экстракт красных микроводорослей который помогает восстановить жизненную силу ногтей мочевина восстанавливает уровень увлажненности ногтей а пантенол питает и возвращает ногтям гибкость формула на водной основе и она абсолютно легко удаляется без специальной жидкости для снятия лака на правой руке я уже нанесла эту маску заранее и как вы видите это просто прозрачный красивый лак а на левой руке у меня пока что просто мои ногти давайте покажу как маска выглядит лучше всегда продукт смешивать перед применением открываю здесь хорошенько перемешать открываю тут удобная кисточка достаточно длинненькая, и наношу средство толстеньким слоем одним слоем на поверхность ногтей вот так это выглядит и ногти сразу становятся красивыми почему маска называется ночной дело в том что если вы нанесете маску и не ляжете сразу спать а например намочите руки то получится вот такое вот Изменения. То есть я не буду сейчас все ногти наносить на да, маску, чтобы просто вы посмотрели. На правой руке у меня да, покрытие есть, и я опускаю воду, просто да, идет контакт с водой и смотрите, что произошло с маской. Она сразу побелела. То есть она побелела, и если я трогаю пальчиком, то она смывается. То есть она очень легко смывается просто водой поэтому наносим ее только на ночь когда уже знаете что вы точно ляжете спать и уже не будете контактировать с водой или еще с какими-то жидкостями все вот так она легко смывается все смываю сейчас посмотрим масло для кутикулы Вот так, я просто смыла маску водичкой, вытерла полотенцем. Маску, кстати, нужно закрутить. Так, а сейчас мы посмотрим с вами масло для ногтей. Очень удобная форма в виде ручки. Как вы видите, кончик это кисть. И чтобы пошло масло, нужно крутить на нижнюю часть. То есть я вот так аккуратненько кручу. И вот здесь вот у нас появляется маслица. То есть мы, если расправим кисточку, то видим... Как появляется, потихонечку идет маслица. Вот. То есть я уже вижу, что кисточка пропиталась. Вот, вот, вот, пошла жидкость. И я прям этой кисточкой аккуратненько начинаю наносить масло на кутикулу и ногти. Это очень удобно. Когда вы чувствуете, что закончилась маслица, просто делайте еще один раз такое вращательное движение и маслица еще прибывает в кисточку все нанесла на одну руку масло закрываю Колпачок, он очень герметичный, то есть масло не будет протекать, но ну и специально не нужно крутить лишний раз нижнюю часть этого стика, чтобы масло не выливалось в колпачок. Следующее, что мы делаем, это мы аккуратненько подушечкой пальчиков подушечками втираем маслице в кутикулу и в ногтевую пластину. Масло а, в масле содержится масло сладкого миндаля оно будет питать ногти и кутикулы алоэ вера успокаивает раздражение сквалан смягчает ногти и кутикулы и это и удобный такой формат в виде карандаша который приятно использовать и самое главное что не остается жирных следов на руках то есть мы просто вот втираем маслице если есть время то можно оставить масло на несколько минут чтобы оно напитало ногти и кутикулу чтобы поработали компоненты которые входят в состав масла а потом также аккуратненько смыть теплой водичкой и очистить ногтевую пластину от маслицы да, окончательно чтобы она была чистая и сухая и после этого наносить уже лак такая приятная процедура уходовая позволяет нам укрепить ногти сделать их более ровными красивыми чтобы они хорошо росли чтобы ногти были аккуратные и самое главное чтобы кутикула тоже выглядела аккуратно чтобы она нигде не топорщилась не было сухости и что еще я рекомендую это масло можно наносить как, ну, как самостоятельный продукт а также как вспомогательный во время того когда вы делаете маникюр например вы сделали маникюр да, где-то может быть чуть-чуть повредили кожу вокруг ногтей у да, кутикулы нанесите маслице и дайте ему поработать оно сделает кожу более мягкой да, уберет как бы, все раздражения да, какие-то мелкие раночки все подлечит и у вас будет ровный красивый такой маникюр ровный красивый маникюр вот такие вот приятные продукты. Если видео полезное, ставьте лайк, пишите свои вопросы, если они есть в комментариях, и отзывы. Всего вам доброго. С вами была Лилия Донского. Пока-пока.